Добрый день, уважаемые коллеги. Наша встреча в Томске насыщена не только международной, но и внутренней повесткой. И один из вопросов ⁇ это современное состояние экономики и социальной сферы сибирского региона. Вы знаете, еще в 2002 году была принята стратегия экономического развития Сибири. Однако нужно признать, что она не привела к серьезному. Подъему региона, на что мы рассчитывали. Так, несмотря на свои естественные конкурентные преимущества, Сибирский округ по-прежнему привязан к федеральной помощи. Ее доля в общих расходах региональных бюджетов в среднем по округу составляет 19%, а в некоторых субъектах Федерации превышает и 50%. Причем при росте среднероссийских темпов валового регионального продукта на душу населения они уже второй год подряд в Сибирском округе снижаются. Крайне неравномерно развиваются внутренне, внутри округов и сами, субъекты, внутри округа и сами субъекты Российской Федерации. Их базовые социально-экономические показатели разнятся в десятки раз. Актуальными остаются демографические проблемы. Это в целом общая глобальная проблема для нашей страны, но для Сибири она стоит особенно остро. Причина продолжающегося оттока населения понятны. Они тоже в социально-экономической плоскости лежат. Так, доходы населения в их реальном выражении составляют 85% от общероссийского уровня. А стоимость жизни в округе выше, чем в среднем по России. При этом здесь реализуются десятки ведомственных и региональных программ. Однако они чаще всего приводят лишь к распылению средств и, как следствие, к фрагментарным несущественным результатам. Нам вообще это тоже общая проблема. Нужно научиться концентрировать ресурсы на ключевых проблемах развития. Очевидно, что сейчас нужно искать прорывные, в первую очередь, инновационные решения. И развитие Сибири и других восточных регионов должно быть основано на их все более эффективной интеграции как в экономику России, так и в общемировые рынки. Фактически нужно тщательно проанализировать перспективные планы отраслей и регионов и избавиться от дублирования действий и мелкотемии. В этой связи остановлюсь на самых принципиальных моментах. Первое – это повышение эффективности использования природно-ресурсной базы. Это, как я уже говорил, серьезное конкурентное преимущество. И здесь, конечно, ключ к решению энергетических проблем региона. Вы знаете, до сих пор в округе, Экспортоориентированные отрасли обеспечивались доступностью и дешевизной добываемого сырья. Однако из-за инфраструктурной необеспеченности новых месторождений это преимущество постепенно утрачивается. Инвестиции, как российские, так и зарубежные, начинают уходить в другие страны и другие регионы. И просил бы подробнее остановиться сегодня на этом вопросе. Второе. Нужно активнее использовать уже имеющуюся в округе и довольно развитую инновационную среду, задействовать научные центры. Многие разработки, как известно, не реализуются из-за отсутствия ресурсов, но сделать эти направления привлекательными для инвестиций – это как раз и есть наша с вами задача. Задача региональных, местных, федеральных властей. Рассчитываю, что сегодня мы предметно поговорим и об этом. Третье. В индустриально развитых субъектах Федерации – нужно заметно увеличить количество обрабатывающих производств. Сейчас их доля составляет только 20 процентов. Напомню, что в начале апреля на совещании с Каре мы детально говорили о развитии первичной переработки леса. Между тем эта тема не менее актуальна и для Сибири, имеющей более 40 процентов запасов отечественной древесины. Но это просто пример. просто пример таких тем, таких направлений гораздо больше. И, наконец, еще один важный вопрос – это совершенствование транспортной инфраструктуры Сибири. Не раз отмечалось, что по территории округа проходят международные трансконтинентальные коридоры, и это реально позволяет ему играть роль не просто одного из звеньев в транспортной цепочке, интегрирующей Европейскую Россию и Дальний Восток, а позволяет играть для России в целом более заметную роль связующего звена моста между Европой и странами АТР. Обращаю внимание, Азиатско-Тихоокеанский регион является чуть ли не самым динамично развивающимся в мире. И здесь для России огромные возможности по открытию новых рынков и использованию своих национальных преимуществ. И нужно активнее развивать коммуникации в полосе транссибирского пути, наращивать объемы пассажирских и грузовых перевозок, причем не только на железнодорожном, но и на авиационном, и на водном транспорте. Нужно эффективно провести и завершить в срок модернизацию автодорог. И нужно, наконец, восстановить активную работу Северного морского пути. Нельзя забывать, это существенно повысит мобильность населения, откроет новые горизонты для деловой активности в округе и, соответственно, неизбежно приведет к повышению жизненного уровня населения. И в заключение хотел бы отметить особое значение в Сибирском округе приграничного и межрегионального сотрудничества. Это один из мощных ресурсов роста всех сибирских территорий. Просил бы ускорить работу по модернизации приграничной инфраструктуры, а также по совершенствованию правовой базы межрегионального сотрудничества. Это то, что я бы хотел сказать начале. Давайте приступим к работе.